Конечно же, самое важное первое качество – это ваша внешняя красота. Потому что э, в начале отношений мужчина не знает ваш глубокий э, внутренний там, духовный мир. Вот он смотрит на картинку. И э, ваша задача сделать так, чтобы ваша картинка, вот ваш цветочек, если мы говорим в контексте метафор, э, распустился, раскрылся. Ваша задача выделиться из серой массы, выделиться из толпы. Все, что не похоже на мужское, волосы, например, внешний вид, одежда, макияж, ногти, манера движения, все это делает вас если оно соответствует вашему внутреннему миру женскому, все это оно вас выделяет из толпы. И потом, уже когда вы вот на себя смотрите, вот эта вот красота, очень важно, чтобы вы сами себе нравились. Как бы первое, первое качество, красота. Если вы сами себя не считаете красивой, то очень маловероятно, что мужчина вас будет такое считать. Скорее всего, он будет к вам относиться э, как-то безразлично, может быть, какие-то предъявлять вам требования, но он не будет вам делать комплименты. Поэтому вот ваша ответственность состоит в том, чтобы э, научиться видеть свою собственную красоту, чтобы ваша внешняя обертка соответствовала вашему внутреннему состоянию, чтобы вы были наполнены чтобы вы были довольны собой. Тогда мужчине будет хотеться с вами познакомиться, его тогда будет к вам тянуть. Он смотрит такой, о, какая классная. Если она сама себе нравится, если она улыбается, она цветет как бы. ну С такой женщиной хочется познакомиться. Если вы свою красоту прячете, то, конечно же, будет сложнее знакомиться с мужчиной. Но очень важно, чтобы вы эту красоту демонстрировали во всех, скажем так, контекстах. Например, если вы ведете социальные сети, ведете Инстаграм, ну, выкладываете в те фотографии, где вы выглядите хорошо, где вы демонстрируете женские качества. Знаете, есть такое состояние девушка на выдании, когда ее внешний образ показывает то, что вы готовы знакомиться и общаться с мужчинами. Это очень важно транслировать везде. Вот вы, например, попадаете в окружение мужчин, улыбаетесь, интересуетесь мужчинами. Если вам кто-то знакомится, не спешите его отсеивать. Вот это искусство флирта, мы об этом поговорим чуть позже. Понимаете, о какой красоте я говорю? То есть это не только бренды, это не только какая-то там соответствие моде. Это скорее внутреннее состояние, которое дополняется через внешний атрибуты.